Владимир Набоков, «Машенька», роман. «Посвящаю моей жене», эпиграф. «Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь», Пушкин. Часть первая. Лев, Глеба... Лев Глебович...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 И вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был старым, балахонистом, песочного цвета пальто, как говорится, демисезонным, и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащавое евангельское в его чертах. В золотистой бородке